Всем большой привет, это следующий урок гид курс обучения от А до Я Мы с вами разобрали очень большое количество тем как, как зарегистрироваться Как создать свою школу Как создать продающие странички Настроить рассылки, настроить тренинги, настроить продажи и проработали очень большое количество разных вопросов. И я в рамках обучающего курса, если вы вдруг не знаете, у нас под этим роликом будет ссылочка на вот эту страничку. А Вы сможете на нее нажать, зарегистрироваться на платформе GetCourse, получить 14 дней бесплатного обслуживания. Плюс нажать на кнопочку «Получить уроки», получать все уроки и ответы на вопросы вам в Телеграму, как уведомления. И можете подключиться к закрытому чату, где вы будете задавать вопросы, которые вас интересуют. Собственно, студенты в рамках чата, в рамках личного сообщения стали часто спрашивать Жень, вот подскажи, как правильно зарегистрировать инфобизнес. Куда нажимать, какую систему вообще выбрать, какие патенты, что за ООО, Пешка, какое кведы, что это такое, все страшно, непонятно И, собственно, если вы с этим никогда не сталкивались, я вас понимаю, ступор, с которым вы сталкиваетесь Потому что сложно выбрать и разобраться в этой системе, потому что нужно и в страховые какие-то вносить И какие-то пенсионы, еще и пенсионному почему-то надо оплачивать А еще все меняется от того, есть у вас сотрудники или нет сотрудников Собственно, вот в этом ролике я отвечу на все эти вопросы, расскажу про свой опыт регистрации инфобизнеса, какой системе мы в итоге пришли и сколько это позволило сэкономить денег. Спойлер, более 300 тысяч в год, просто выбрав правильную систему налогообложения. А до этого два года мы платили 300 тысяч в минус, а могли их и не платить. Собственно, под этим роликом у вас будет навигация, вы можете сразу открывать тот блок, который вам интересен, и смотреть на него ответы. Сразу скажу, что это не последний ролик на моем канале да, по системе GitKurs либо по какому-то другому сервису. Поэтому, если вам это интересно, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так я буду знать, что то, что я делаю, для вас полезно. Договорились? Можете прямо сейчас поставить. Итак, давайте тогда перейдем именно конкретно к теме регистрации ИП, выбора правильных акведов и выбор системы налогообложения. То есть упрощенка, патентная и прочее. Переходим к выбору оквэта и системы налогообложения. Сама регистрация P достаточно простая, я рекомендую выбрать вам точка банк, ссылку на него я оставлю под этим роликом Преимущество банк работает полностью онлайн и все вопросы вы решаете через чат в самом банке, я потом покажу его интерфейс изнутри и расскажу про те тарифы, которые я выбирал, на которых я сейчас нахожусь в моем случае, как это все происходило, я открыл счет, после чего мне назначили встречу Ко мне приехал представитель банка, подарил мне бутылку вина, что для меня было достаточно удивительным и прямо на месте соответственно, мы писали все документы После чего с помощью самого банка была оформлена ИП В ИП мы выбрали Основным АКВЭДом 8541 Это образование дополнительное детей и взрослых Его достаточно для ведения инфобизнеса Вы можете добавить дополнительные Кведы, такие как продажа электронной продукции и консультирование Ну, в принципе, вам банк, в чате банк все это дело подскажут. Очень хорошо банк работает, у меня к нему за последние три года не было ни одного вопроса Они и с налоговой все вопросы сами решают там У них есть бухгалтер, который входит в тарифы И бухгалтер сам с вами связывается и говорит, что нужно сделать то-то или другое И подводит вас к всем необходимым платежам заранее Плюс там можно настроить банк таким образом, чтобы у вас... Процент, который вам необходимо заплатить за оплату, он у вас с ваших платежей подтягивался И в конце, когда вам уже было необходимо что-то оплатить, у вас эти деньги уже лежали сформированы для оплаты И банк это может производиться в автоматическом режиме Ну ладно, про банк мы чуть позже поговорим Теперь к вопросу о том, сколько все это дело стоит, как регистрироваться Регистрация, опять же говорю, максимально простая. Я бы вам рекомендовал бы сразу же оформить э, расчетный счет через точку и уже через представителя банка открывать ИП. Это будет максимально просто и дешево для вас, потому что они вам сделают э, ИЦП, то есть это ваша электронная запись, и от имени вас они все документы для вас оформят и помогут в оформлении. Это будет максимально просто, если вы этим никогда не занимались. А что касается... Э, того, сколько вы будете должны платить денег, да, когда вы становите SP. Первое, вы обязательно платите страховые взносы. Страховые взносы, ну, по крайней мере, вот в момент просмотра этого ролика, это запись ролика, это 25 апреля 2021 года, страховые взносы обязательно для индивидуальных предпринимателей 8426 рублей. Ну, соответственно, вы сможете адаптировать э, под то время, когда вы смотрите этот ролик. То есть вне зависимости от того, какую систему налогообложения вы, вы для себя выберете, упрощенную систему, либо патентную систему, а 8400 в год вы должны будете заплатить. То же самое касается пенсионных переводов, да, то есть оплаты в пенсионный фонд, так скажем, они составляют 32 448 рублей, неважно, какую систему вы выбираете. То есть, иными словами, обязательные платежи для упрощенной системы 6 процентов и для патентной системы а, у вас будет составлять 40 874 рубля и неважно будет у вас какой-то оборот или не будет то есть вы обязаны это заплатить, потому что вы стали соответственно индивидуальным предпринимателем а другие формы а, а, налогообложения мы не рассматриваем, потому что для анфибизнеса самый простой это либо упрощенка, либо патентная система доход за вычетом расходов, ОООшки даже не думайте их открывать, это для вас будет просто невыгодно Итак, что мы смотрим? Первое. Регистрация «П». Регистрация «П» для вас будет стоить примерно в половиной тысячи рублей. А почему говорю в половиной? Если вы будете регистрировать сами через госуслуги, а вы заплатите просто госпошлину 800 рублей. Но если вы будете решать все вопросы от имени банка с налоговой, чтобы вы сами не ездили ни в какие отделения, не стояли в очередях, вам нужно будет сделать ИЦП, то есть вашу электронную цифровую запись, которая будет говорить и подтверждать все действия, так словно это вы физически приходите в, в налоговую. То есть что такое ИЦП? Максимально просто. Вы в банке выпускаете ИЦП, и банк от имени вас обращается в налоговую, и вам не надо никуда ходить вообще. То есть вам просто банк присылает уведомление, что решен вопрос налоговой, Или, либо наоборот, к вам вопрос от налоговой, и они его решают за вас по вашей ИЦП, так, словно это вы туда сами сходили. То есть это невероятная экономия времени и нервов, потому что я вам не рекомендую ходить в налоговую, вы просто офигеете от того, как там решаются вопросы. Ну просто это некомфортно, зачем вам на это время вообще тратить. А, то есть закидываете на это примерно половиной тысячи рублей. То есть это будет как раз -то стоить выпуски ЦПшки и, э, формира... и открытие счета в банке. И соответственно на старте что упро... упрощенная система 6% и патентная система вам будет стоить 44 374 рубля. Но дальше начинается самое интересное. Если вы остаетесь на популярном варианте так называемой упрощенкой, то у вас налоговое обложение... Строится таким образом То есть вы платите все обязательные платежи То есть это получается страховые пенсионные Регистрацию мы убираем, потому что она платится один раз И дальше вы платите 6% от вашего оборота То есть что это значит? Это значит, например, если у вас итоговый оборот за год был 1 миллион рублей То с этого миллиона рублей вы должны заплатить 6% Соответственно, таким образом у вас получается Вы платите обязательные платежи и 6% с вашего оборота То есть это получается 109 тысяч рублей Но для... В силу последних изменений, а если у вас доход свыше 300 тысяч рублей, то на всю оставшуюся сумму, которая у вас находится свыше, чем 300 тысяч рублей, то есть это получается 600 тысяч рублей, вы с этих денег должны будете заплатить еще 1%. Здесь я немножечко неправильно написал, то здесь должно быть не 900 тысяч рублей, а 600. То есть 600 тысяч рублей вы должны будете заплатить 1%. Итог, вы будете оплачивать, получается, обязательные плюс налоги. И для вас это будет стоить 106 тысяч рублей в год. Если вы смотрите на патентную систему налогообложения, то у нее нет вот этих обязательных обременений в виде налога, да, то есть как 6% и 1%. Вы платите только за стоимость регистрации самого патента В моем случае получается это 12 тысяч рублей Но стоимость патента нужно подбирать от того региона, где вы находитесь То есть он может быть как дешевле, то есть он может стоить вообще там 8, 9, 10 тысяч рублей Так может быть дороже, то есть он может стоить до 25 тысяч рублей но даже если он будет стоить 25 тысяч рублей, то обратите внимание, что так как у вас нет обременения в виде 6% и 1%, то вы эти суммы просто не платите. И разница уже очевидна, вы платите в два раза дешевле. А теперь представьте, что, ну, допустим, у вас оборот был в 2020 году 3 миллиона рублей. Считаем, что ваш инфобизнес развивается, да, то есть тут лишний нолик. И в 2020 году, допустим, вы вообще выстроили, у вас все стало прям очень хорошо, и у вас оборот стал 9 Суммарно оборот у вас получился 13 миллионов на упрощенной системе налогообложения А и на патентной системе налогообложения он у вас стал, соответственно, 13, 13 миллионов Ну тут понятно, что эти суммы надо будет просуммировать, но давайте представим, что у вас просто был Сейчас вот так сделаем, 0, 0, и вот здесь мы поставим 9 миллионов вот посмотрите на разницу а, в оплате, то есть на упрощенной системе налогообложения вы заплатите налогов пол 586 тысяч рублей, а на патентной системе налогообложения вы заплатите 52 тысячи рублей. Я думаю, что объяснять, почему патентная система налогообложения для вас более выгодна, смысла уже нету. Да, То есть вы платите в 10 раз меньше налогов на патентной системе. А единственный момент, забыл вам сказать, что патент дается на один вид деятельности, то есть на один аквет То есть если вы взяли для себя основное как 85.41, то вы берете патент именно на 85.41 Если вы добавите сюда дополнительные акветы, то на каждый из них надо будет брать отдельный патент Поэтому самое простое, что вы можете делать, это абсолютно все услуги, которые вы оформляете в рамках своего инфобизнеса, предоставлять как консультацию, то есть как дополнительное образование для детей и взрослых, и не заниматься ничем другим. То есть это говорит о том, что если, допустим, вы будете получать деньги не только с инфобизнеса, а оказывая какие-то иные услуги, допустим, занимаясь, продажи книжек, просто вот вы выпустили свою книгу физическую, и начинаете ее продавать, либо вы продаете эту книгу через сеть каких-нибудь э, книжных магазинов, и у вас идут продажи от них, то деньги, которые к вам приходят, они не попадают к вам под 8541 они к вам попадают как иные доходы, либо как реализация э, книжной продукции. В этом случае вам нужно будет эти деньги э, проводить по акведу, по книгам. Ну, все, все достаточно просто на самом деле, э, я рекомендую вам выбрать точка банк, Ссылочка опять же под него будет под этим видео, если вы смотрите в боте, будет ссылка в боте. Регистрируйтесь, оформляйте IP через них, и они вам все эти акведы пропишут, расскажут, какими правильно пользоваться. У вас вообще никаких не будет вопросов по поводу самих акведов. Надеюсь, что вопрос, связанный с ЭП, мы наконец-таки решили. Давайте перейдем дальше, уже к самому банку, посмотрим в чем, в чем его преимущество, как он работает, какие у него есть тарифы, почему я выбрал именно его. Теперь тогда переходим к банку, покажу как все выглядит внутри Все достаточно просто, ссылка у вас есть под этим роликом Ссылка есть в боте. нажимаете на нее, попадаете на сайт Счет для ИВП и ООО от 0 рублей в месяц Нажимаете на открыть счет Можете прочитать то, что тут рассказывается Далее в самом конце вводите ваш телефон Нажимаете на ставить заявку, с вами связывает сотрудник банка И обсуждает все моменты, которые у вас могут появиться Соответственно, после того, как вы заключаете, ну, то есть встречаетесь с представителем банка, а он вам, возможно, подарит какой-то реквизит, возможно, не подарит реквизит, не надо говорить, где ваше вино и прочее, да, то есть, может быть, в вашем регионе будет работать по-другому. Но все достаточно просто. Вы проходите регистрацию, вам открывает личный кабинет, а после чего вы можете уже войти в сам банк. Банк выглядит вот таким образом. Кстати, когда к вам приедет представитель банка, он вам сразу же даст карточку, которую вы можете использовать, и ей уже расплачиваться. То есть все деньги будут прикреплены к вашему расчетному счету и вашей карточке. А в банке точка. Есть масса полезных моментов. То есть банк работает как с рублевыми счетами, так и с... Точнее говоря, вы можете открывать расчетные счета как в долларах, так и евро. То есть если, вас, если вы заинтересованы в том, чтобы хранить деньги в валюте, так как она периодически растет, да, раз примерно в три года, то вы можете спокойно держать валюту на ваших счетах именно банка. Как все выглядит? С левой стороны вы видите определенные... Пункты, то есть здесь разделы деньги, платежи и счета, избранные сервисы, чат с банком, банкомата, настройка тарифы и прочее. И с правой стороны чат с банком. Если вы открываете чат с банком, у вас быстро, моментально открывается окно, и вы можете общаться с банком по любым вопросам. Отвечает вообще на любые вопросы, которые у вас могут быть по сервисам, по банку, по бухгалтерии, отвечает вообще на все. В данном случае это мы заказывали выписку из банка по документам. Нам, соответственно, ее прислали и уведомили в чат, что должно происходить. На главной страничке вы видите все транзакции, которые у вас происходили, да, то есть куда что происходило, куда что вы отправляли. А Что вам здесь может понадобиться, да, то есть у вас расчет, расчетный счет и учетная запись в банке открывается сразу же, но для того, чтобы все ваши действия приходили без вашего прямого похода в банк, в налоговую, вам нужно будет открыть и ИЦП -шка. это электронная цифровая запись, это сервис электронной подписи вот здесь он находится но вообще в целом вам сам банк в процессе коммуникации с вами они вам будут подсказывать, что вам необходима электронная запись чтобы вам убрать с вас всю вот эту, а, <coughs> волокиту и хождение по разным инстанциям вы нажимаете на сервис электронной подписи а, и здесь вас по интуитивно понятному меню Вас просто ведут что и куда дело да? То есть нажимаете перейти к оформлению Дальше, дальше, дальше, дальше И таким образом вы ее оформляете То есть вопросов по этому нету а Дальше, что здесь есть еще удобного? А, что мне очень нравится, это онлайн-бухгалтерия То есть это пункт, который находится тоже же меню Здесь, как я вам уже говорил ранее а, У вас есть так называемый вы можете на сейфе хранить определенную сумму денег, и эти деньги могут списываться на бухгалтерские услуги, точнее говоря, не услуги, а на необходимые взносы, да, и, собственно, вас вот в режиме реального времени уведомляет, что... Платить не нужно, платить рано, платить не надо, платить рано. Да, но ну, В данном случае просто у нас уже были деньги на, счета, на счетах, и они были заранее оплачены. Теперь, соответственно, я могу сюда просто заходить, и я вижу, что никаких изменений нету. А если, соответственно, к вам, приходит, к вам приходят какие-то вопросы от налоговой, вы видите вот здесь вкладку «Письма из госорганов». То есть вам приходит сообщение, вы их открываете, просматриваете, что в них находится. Вот письма из госорганов. А, и вот идет активная переписка с налоговой, да, то есть я могу открывать каждое письмо, если мне что-то непонятно, я нажимаю чат с банком, представитель банка, то есть бухгалтер, он изучает это письмо и, говорит, и переводит на понятный язык, что не так, что необходимо сделать, то есть это максимально удобно, это решает вообще все вопросы Ну я молчу про то, что в самом банке есть куча разных плюшек в виде всяких бонусов, скидочных, которые вам идут на разные сервисы то есть это скидки по огромному количеству то есть вот на Яндекс рекламу 5000 рублей бесплатное обслуживание виртуального номера на Мегафоне это скидки для новых клиентов в метро деловые линии ну то есть вы видите это очень большой список разных плюшек которые вам обычно недоступны а так как эти сервисы заинтересованы в том чтобы получать дополнительных клиентов они дают очень жирные и вкусные бонусы для клиентов банка Дата то всеми тоже можно воспользоваться а что здесь есть еще интересного? Ну, про налоговую я вам уже рассказал. Так, э, э, запись и, точнее говоря, заказ документов. У меня вот стоял вопрос, мне необходимо было там по одному делу показать доходность по своему ИП, да, то есть я заказал выписку о всех документов, то есть вы видите, здесь есть абсолютно все, то есть счета в банке, отсутствие карточки, отписки, печати. То есть почему? А, а еще самый важный момент, у меня ИПешка без этой без печати. То есть обычно, если вы помните, что когда индивидуальный предприниматель стартует свое дело, он постоянно везде должен ставить печати. А вот мы работаем без печати. И соответственно здесь у вас вы можете заказать документ, который поясняет, почему в ваших документах нет печати. Вы можете ее даже себе не заказывать. Отсутствие кредитов, остаток денег на счетах. Ну, то есть вы увидите все эти документы. Плюс самое важное, обратите внимание, если нужные справки нет в списке, напишите в чат. То есть сотрудники чата, если необходимо, подключаются и подсказывают вам, как получить ту или иную справку. И то есть они максимально идут на встречу и во всем вам стараются помочь. То есть это загрузка документов. Также здесь есть обмен валюты. То есть вы можете прямо здесь покупать валюта по хорошим ценам, плюс вы можете даже поймать желаемый курс, что это значит, это значит, что вы ставите, что вы хотели бы купить доллары по 74 рубля 50 копеек, нажимаете поймать курс, ставите соответственно Сейчас функция не работает Вы ставите, к примеру, купить валюту по 75-40 И как только валюта переходит на этот курс Вы эту валюту закупаете Таким же образом, ваша валюта, которую вы покупаете Она у вас лежит на расчетных счетах В евро, соответственно, в долларах И она может лежать у вас на депозитах да, Вы можете открыть депозит, чтобы она там находилась А В целом, не знаю, что тут еще можно добавить Суть очень простая. Я безумно доволен банком Я с ними три года И именно благодаря им я смог перейти с упрощенной Упрощенки 6% на патентную систему И абсолютно все вопросы они решили за меня полностью То есть вот под ключ И поэтому я могу вам смело рекомендовать банк Потому что я им сам пользуюсь Как вы видите, у меня счет открыт именно в банк точка и я пользуюсь, да, и у меня есть, соответственно, карточка банка, которой я тоже активно пользуюсь. Наверное, на этом все, что здесь можно рассказать. Если у вас появляются какие-то дополнительные вопросы по поводу ИП, по поводу патентной системы, по поводу банка или каких-то вопросов по банку, пишите, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Еще раз, на связи был Евгений Карташов. Что вам необходимо сделать? Если вы еще не зарегистрированы на ГИД-курсе, нажимаете на ссылку под этим видео, дальше попадаете на эту страничку. Нажимаете на регистрацию на платформе, проходите регистрацию, получаете 14 дней приветственного, на приветственного бонуса А дальше нажимаете на получить уроки Таким образом вы попадаете в обучающего бота, который будет вам присылать уведомления о выходе новых уроков В том числе вот этот урок А Все студенты, которые находятся в боте, получат уведомление, что записан урок по ИПшке. И подключаетесь к чату а В целом, наверное, это все Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Проходите регистрацию по ссылкам И увидимся с вами в следующих уроках все, пока-пока.